Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Билыч. И у нас очередная посылочка из магазина Компьютер Universe. Вот такая вот большая. Там находится тоже очень большая коробка. Еще одна, скажем так, матрешка в матрешке. Вот, давайте смотреть, что внутри. Я думаю, что поскольку предыдущая посылка была с видеокартой 2080, то вы догадываетесь, что здесь внутри. Можете делать пока предположения, писать их в комментариях. Кто угадает? Кто-то угадает. Так, вот такая вот гигантская коробчушка. Я даже не знаю, как ее открыть-то. Ну вот как-то я ее открыл. И я думаю, что уже немножко начинает виднеться вот эта вот замечательная вещь. Так, давайте сейчас коробку денем куда-нибудь подальше и заберем ее содержимое. Ну вот, друзья, собственно, и все, что было внутри, не считая, наверное, ножа, ножик мой. А здесь у нас вот такая вот вещь, это экран, точнее, не экран, а чехол на Samsung Galaxy S9. Чехол, соответственно, отображает время, звонки прямо на чехле, то есть магия. А вот, то есть высвечивается время, когда вы открываете-закрываете крышку, высвечиваются звонки, номера телефонов. Возможно, вывод небольшой анимации даже. Ну, не анимации, а рисунков пиксельных. Вот. Очень интересная, на самом деле, штука. Стоит Computer Universe 3500, у нас здесь она стоит порядка пяти. Так, давайте смотреть на самое интересное, на наш мониторчик. Это у нас LG, 4 k монитор не игровой, сразу предупреждаю, 27-дюймовый UK850. HDR здесь только номинальный, IPS-матрица, есть USB Type-C, есть FreeSync, кому он нужен, хотя кому он нужен, не совсем понимаю. Мне кажется, что больше было бы круто сделать G-Sync, но G-Sync стоит дорого. То есть его установка в такой монитор прибавит его цене несколько тысяч, и мало кто этим заморачивается. На самом деле найти 27 дюймовый 4 4К-монитор э, с поддержкой соответственно, G-Sync, с нормальной герцовкой, ну, То есть выше 60 и с нормальным HDR это просто нереальная задача, особенно если у вас ограниченный бюджет. Вот. Соответственно, этот монитор не игровой. Он брался исключительно для тестов, чтобы иметь картинку 4К и показывать ее вам. Мне в принципе не критично. Я не особо могу работать на 4К разрешении. Для меня это слишком мелко. То есть, все очень мелко. То есть, мелкие значки Windows, понятно, что все это регулируется. Но мне не хочется париться, мне хватает и Full HD за глаза. Давайте открывать коробку и смотреть, как он к нам доехал. Надеюсь, что все хорошо. Итак, нужно первым делом понять, с какой стороны. Мне кажется, что я проявляю чудеса сообразительности сегодня. Вот, особенно с учетом того, как быстро я забрал его из почты. Так, ну и самое главное, не разрезать его пополам ножом и не поцарапать им матрицу, иначе это будет очень-очень невесело, друзья. Так, ревизия 01, выпуск 18 год, апрель месяц. Не самый новый, так понимаю, но все же. Вообще, на самом деле, у IPS мониторов, как вы понимаете, есть одна гигантская проблема, это их матрицы. Никогда не знаешь, что тебе попадется. То есть может быть все очень хорошо, может быть все очень нехорошо. Вот. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет, прежде чем доставать поставку и устанавливать все это детище на какую-то подложку. Так, ну я вижу, что все... Да, наконец-то все идеально. Итак, друзья. Не самая легкая вещь которую можно держать легко вот, вот такой вот экран повреждений никаких нету все очень очень хорошо давайте сейчас смотреть более детально будем когда я его установлю и включу посмотрим как он показывает вот но ну, обзоры тесты будут несколько почек вот как-то так, друзья, очень быстро удалось собрать данный монитор, собирается без каких-то отверток и чего-то такого, но при этом очень надежно. Как вы видите, очень необычная у него подставка в виде такой вот скобы или рогов, кому как нравится. А вот, но очень даже футуристично. Посмотрел я сейчас в темноте на glow эффекты, и, ну, лично я сильного чего-то не вижу, хотя мой глаз не самый точный. Вот, также хотелось бы сказать, что монитор достаточно доступный, ну, понятное дело, что он не игровой ни в коем разе, но для тестов, или вам просто нужен монитор, там, допустим, под MacBook, или вам нужен монитор просто в 4К вам хочется, 60 Гц без g или, допустим, вы хотите играть на AMD-шном FreeSync, вот, то это идеальный, в принципе, выбор за свои деньги. Также, соответственно, с ним тесты игр станут несколько более интересными. То есть, можно будет проводить тесты а, в 4К разрешении, в меньших разрешениях, соответственно. Для этого есть теперь 2080 видеокарточка. Есть даже овермедиовская а, приблуда для записи видео в 4К. Соответственно, никаких потерь в качестве теперь не будет. И я надеюсь, что записи тестов видеоигр станут несколько более интересными. Вот, вот как-то так, друзья, ссылку на него найдете, как обычно, в описании. Также там будет ссылка на сам магазин и промокод на 5 евро скидки. Дошла данная посылка, с учетом того, что сейчас декабрь, она дошла буквально за 20 дней, но сейчас сроки доставки удлиняются, потому что все отправляют подарки, посылки и тому подобное. И заказывают тоже также себе технику. Вот, поэтому смотрите, заказывайте, помните, что в 2019-м у нас снижается порог беспошлиного ввоза до 500 евро в месяц на человека. И, соответственно, успейте заказать и успейте купить. Всем еще раз спасибо, с вами, как всегда, был Белыч. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!